Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Старый добрый рецепт насыпного пирога меня всегда смущал наличием большого количества сливочного масла и то, что текстура у него была слишком рассыпчатая, песочная. В моем варианте этот пирог получается более влажным, пропитанным и нежным. И я вам расскажу за счет чего. Сахар, муку и манку засыпаем в миску. Туда же разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем. Советую это делать венчиком. Так сыпучая основа будет абсолютно однородной. Натираем яблоки на крупной терке. Я добавляю ваниль и натертые цукаты из апельсиновых корок. Все перемешиваю и делю всю массу на три равные части. В подогретном молоке растворяю немного сливочного масла. Собираю пирог. У нас будет 4 слоя сыпучей массы и три слоя начинки. Поэтому поделите правильно все компоненты. Каждый слой равномерно распределяю по застеленной пергаментной бумагой форме. Когда все слои готовы, заливаю заготовку из молока. Делаю отверстие, чтобы молоко лучше проникло вглубь пирога и убираю запекаться. В моей духовке пирог готовится 50 минут при температуре 170 градусов, вы же ориентируйтесь по вашей. С готового пирога убрать лишний и посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой, можно залить карамелью. Вот такой вариант насыпного пирога я вам сегодня предлагаю. Мне он очень по душе. Пробуйте, готовьте его и вы. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту.